Способность некоторых веществ к самопроизвольному излучению называют радиоактивностью. В свинцовый сосуд с отверстием помещается радий. Магнитное поле, магнитное поле действует на излучение, исходящее из отверстия. Два пучка отклонились в разные стороны от центрального. По направлению отклонения можно установить, что альфа-частицы положительные, бета-частицы отрицательные. А гамма частицы нейтральные.